Порассуждал господин полковник и над тем, куда Россия должна тратить свои деньги с большей пользой для своего народа. Я думаю, что сегодня многие россияне даже понимают, что им и Беларусия не нужна. Нафиг она им нужна. Сейчас опять, о, уже полтора миллиарда отдали. Ни дорог, ни школ, ни больниц, а им полтора миллиарда надо отдать. И Крыму надо отдать, и туда надо отдать, и сюда надо отдать. И народ, я думаю, недоволен этим, но почему-то не бунтует, не восстания нет. Там есть, тут есть, но опять же, организационного нет. Эту идею про деньги, потраченные на Беларусь, Крым, Чечню и так далее, вместо того, чтобы обустроить собственные больницы и детские сады, постоянно повторяют и российские либералы. И я честно говоря не знаю, кто тут от кого нахватался тезисов – либералы от госдепа или госдеп от либералов. На самом деле все это конечно хрень собачья. И сама Америка – это та страна, которая с удовольствием тратит огромные деньги на прямую помощь своим союзникам по всему миру и тратит она их не единоразово, а вкладывает в бюджеты год за годом. И это правильно, потому что для поддержания единого рынка этот самый рынок необходимо поддерживать всеми возможными средствами, в том числе и деньгами. А если потратить все доллары на улучшение медицинского обслуживания американских негров, то единая мировая западная система рассыпется, а негры в результате будут жить только беднее и хуже.